Итак, в этом видео рассмотрим назначение целей в рекламных кампаниях. Целью в... проброска целей из метрики и э, других источников, да, именно так, в... необходимо для того, чтобы происходила оптимизация по целям и рекламная система подбирала заинтересованных пользователей на основании уже ваших подобранных статистических данных. А как мы это сейчас сделаем? Да? А сначала перейдем в Яндекс Метрику и посмотрим, какие цели у нас настроены на примере конкретного заказчика. Я рекомендую отображать все, все цели, которые возможны на сайте. И зачастую это не только заявка, да, но и звонок по телефону, и отправка email, если у вас, в принципе, хоть кто-то отправляет на email. Иногда стоит фиксировать данные по переходу в социальные сети по отдельным UTM меткам но это уже другая история, не к этой нише. Да, у нас данный проект по опту обуви. И у нас здесь переход фиксируется на страницу «Спасибо», нажатие на номер телефона и нажатие на электронный адрес для того, чтобы написать. Все эти цели фиксируются, но все равно главное у нас будет страница «Спасибо», потому что на сайте у нас все под это заточено, да, чтобы человек отправился в контактные данные каким-либо образом. Однако, есть моменты, которые мы фиксировать в данной метрике не сможем. Да? У нас есть… хотя почему не сможем? Мы их добавим. Да, это я оговорился. Есть начать переписку WhatsApp и есть Callback Hunter. В Callback Hunter мы настройки метрики произведем, отдельно про это видео запишу, и по виджету WhatsApp тоже сделаем. Цели, и тут добавятся цели, но основное но все равно будет оставаться страница спасибо. Итак, как мы э, сделаем цель, назначим ее в и пробросим ее в рекламную кампанию. Тут что важно в Диджит Командере не всегда вы можете это сделать. Иногда только после того, как вы в веб-интерфейсе проставите в Яндекс.Директе цель в конкретной рекламной кампании, что мы сейчас и сделаем, после этого только вы сможете ее увидеть в директ-командере. Это, скорее всего, недоработка. И добавить просто цель рекламной кампании – Их с Direct Commander не получается на данный момент, поэтому нужно сделать это вручную. Да? Мы зайдем в рекламный кабинет Яндекс Яндекс.Директ, перейдем... Стоп, стоп, стоп, мы к компании не перейдем. Нажмем кнопочку «Редактировать» на одной из рекламных кампаний. А, так как счетчик метрики у нас подвязан, мы выбираем ключевые цели. Ключевую цель выбираем именно страницу «Сенкью». Назначаем сюда ценность конверсии. И, допустим, нам назначим ее 5000 рублей, потому что оно примерно так и будет. Потом для расчета рентабельности нам это пригодится. Корректировок ставку у нас нет. Мы, с словами все в порядке. Нажимаем «Сохранить». И вот смотрите, когда мы а, находимся в интерфейсе Direct Commander, кто не знает, это вот а, программа, программное обеспечение, которое позволяет нам автоматизировать работу с Яндекс.Директом, получаем все данные, и здесь мы сейчас даже при наличии этих данных, скорее всего, не увидим, потому что информация еще не поступила в систему. Вот здесь вот, видите, вот там вот сереньким, да, ключевые значения содержатся. Сейчас мы посмотрим, есть ли там уже данные, которые мы ввели. И на примере посмотрим, можем ли мы. От компании поиска мы эти данные ввели. А, вот ключевая цель отобразилась. Отлично. Значит, обновление. Но здесь мы, чтобы добавить цель, мы не можем этого сделать. Мы не можем добавить цель на второй рекламной кампании, хотя она уже в системе есть, да, как приоритетная. Поэтому нам все равно надо будет перейти в редактирование и на кампании RSI сделать аналогично, да. То есть ключевую цель мы назначаем, назначаем также сценки и также назначаем ей ценность. После этого все это сохраним. И после этого мы уже в директ команде ее увидим. Немного одностороннее, но что делать? Только так мы сейчас можем это редактировать.